Юноша, не поможешь мне, дай бог здоровки. Спасибо большое. Всем хай, с вами Евгений, и я нахожусь под городом плавающим. Здесь очень опасно и страшно, и поэтому я говорю таким голосом брутально, Что я и давно не видел света дневного. Нет, вот он. Это не дневной свет, я думал, что это дырка на улицу. Нет, это просто прожектор. Не видел я света. И... Не знаю, как мне выбраться отсюда. На меня нападают крысы постоянно. И в какой-то момент мне уже жалко их убивать. Где я нахожусь? И куда я лезу? Слышите? Мы на плантацию пришли. Короче, друзья, ладно. Смазанная интрошка получилась. Всем хай, с вами Юджин, все дела. Мы сейчас с вами под городом. Он где-то там, наверху. И мы пытаемся пробраться именно в сам город. Вот тут, видите, все в электричестве. Надо быть очень осторожным. Тут изолента. Клейка лента. Для чего-то нам нужна. Вот вторая. Оп, только бы не сдохнуть. Я не знаю, для чего мне эта изолента. Ой-ой-ой, опасность. Евгений, опасный такой чувак. Стоп, клубника. Можно будет пожрать. Клубника, это же новый э, вид ягод. У нас такого еще не было. Хоп, мешок с картошкой. А -а -а. Аккуратней. Мы можем это срубить. Это банан! Столько всего нового. Смотрите, записка. На банановых деревьях завелась целая туча жуков. Впервые такое вижу. Пестицид не помогает. Они его как будто не замечают. Кабина не отвечает, а жуки все сожрут, если их не остановить. Ну да ладно, мелкие твари. Посмотрим, каково вам будет без воздуха. Только вот сейчас, пожалуйста, не отключай, потому что здесь еще одна большая тварь, это я. Вот это, кажется, юзабельная. Давайте сюда встанем. Все, я понял, хорошо. Оп! Ай, я проворен. Выход на поверхность, наконец-таки. После стольких месяцев, что я провел тут. Вы даже не представляете, что... А! Вы даже не представляете, что мне приходилось делать здесь. Я общался с крысами. Я сражался с крысами. Я сношался с крыс. Нам надо вот здесь что-то поделать. Требуется три клика ленты, но у меня нету. Окей, на поверхность, значит, на поверхность. Как прикольно, что эта серия началась прямо с выхода в город. Что это? Робот, вот это технология. Так, мне, и почему мне кажется, что ты мне врешь, и ты не совсем хочешь мне помогать. Мне кажется, что это все какая-то завануха. Слушай, он быстрый Пожалуйста, перестань мне врать. А, а, все. Все такая грязная, это какой-то местный валли. Получай. Подохни просто, и все окей. Так, ну у него что-то есть. Ключ карта для Тангара. Нам срочно нужно понять, как вернуться на наш плод. Это все можно рубить. Это получается, все ресы. Один мы, конечно же, срубим. Доска. Пальмовый лист. Тут новых ресов не будет от этого дерева. Вот эти врата. Нам надо обязательно их сейчас открыть. Срочно. Использовать есть плотик мой я так давно тебя не видел как я по тебе соскучился Мы можем научиться водопроводной трубе а банан изучается нет это не поддается изучению мы не знаем что это ученые всего мира бьются мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое а чёрка пить не могу Ням. надо запить как следует все это на номер один попей а теперь давайте поспим Чайка. Даже не думай, жнек. Не думать, что. Ты что сейчас сделаешь, Зачем ты натянул этот лук? Мне отпустить? Да. Хорошо. Ты сам попросил Как долго он будет здесь лежать И делать вид, что он живой Просто интересно, надолго ли он здесь останется И побрезгает ли другая чайка Садится на это гнездо, очень уютное Просто тут есть маленькое, маленькое Неудобство в виде дохлой чайки Мистер чайка, я не понимаю, что вас смущает В нашем пятизвездочном отеле Перьевой матрас, очень удобно, комфортабельно Мне нравится, как эта чайка продолжает Здесь кружить, блин, ну не знаю но Очень удобное гнездо на вид Конечно, там убитый труп моего сородича Но э, не знаю, Давайте, чтобы чайку ничего не смущало, добавим довольного посетителя нашего отеля комфортабельного. Вот эту уточку. Я даже более скажу, две уточки. Птицам же нравится тусить с птицами, да? И создается полная иллюзия, что эта чайка живая и общается с уточками. А если этой чайке наскучит общение, и она захочет провести время за просмотром любимого сериала, то в нашем отеле оформлена подписка Яндекс Плюс, которая дает возможность смотреть тысячи сериалов и фильмов в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD. Глаза разбегаются, посоветуй что-нибудь. Хм... Думаю, тут подойдет что-то фантастическое, мистическое. С чего ты взял, что это подойдет? Э -э ты дохлая чайка, которая говорит? Логично. Поэтому я рекомендую сериал Пищеблок. Российский сериал, действие которого разворачивается в советское время в пионерском лагере. Ребят, <связь> там исчезают дети? Там исчезают дети. Продолжай. Но потом они появляются снова, как ни в чем не бывал. Нифига себе, сериал начался и окончился с ходах и А вот и нет. Хоть они и вернулись, но что-то в них изменилось. Я снова заинтригован. Дальше там еще круче. Перед тобой будут оживать страшные пионерские легенды. А разбираться в тайнах буревестника предстоит обычному мальчику Валерке и вожатому Игорю. На самом деле, вполне годный сериал. Я уже одну серию посмотрел. Хм, мне начинает нравиться твой отель. Я тоже хочу себе подписку Яндекс Плюс. Лично я рекомендую Яндекс плюс мульти, чтобы сразу иметь доступ к Яндекс.Музыке, скидкам и кэшбэка в других сервисах Яндекса. Ну, и ты сможешь подключить к этой подписке еще трех чаек. Или других мертвых чаек. Или и. Просто оформи эту подписку по моему промокоду sagasblog и получи первые 45 дней бесплатно. Ну ладно, смотри спокойный сериал, а я тебя позже проведу. Хорошо, женек нет, нет, почему, почему ты это сделала, чайка, она исчезла? Прям как в сериале. Тогда мне интересно другое. Будет ли комфортно чайке сидеть на этом гнезде под пристальным наблюдением этих двух уток? Под очень пристальным. Посетите наш великолепный комфортабельный отель, гнездо чайки. Наши сотрудники будут следить за тем, чтобы вам было комфортно. Пристально следить. Ну, что ты делаешь, ну... Вот, подохни. Ай, хорошо. И, кстати, мы же можем сейчас забабахать крутое блюдо под названием акула... А как, как готовить-то здесь? Положить гриб и синяя веточка. Гриб и синяя веточка. Изысканное блюдо. Ну, положить... А, положить доска. Все, начать готовить. Оп, нифига себе. Ох, там шкварится что-то. Опа, готово. Что это? Покажи мне. <звук> И что я должен с этим сделать? Как мне это жрать? Стоп, может быть миска нужна? У меня вроде бы была Глиняная миска, отличная а -а -а. О -о -о. Теперь я Что? Вот она у меня, а миска хрена тогда нужна? Чтобы не выпросить, наверное <звук> Юноша, не поможешь мне, дай бог здоровья <звук> Спасибо большое Окей, значит миски эти не нужны, давайте положим обратно а вот это... Смотрите на это. Она прилипла к тарелке, походу. О, что-то вкусненькое, видимо. Что ж, мы в целом запаслись всем, что нам нужно. Валим. Плод, попозже вернемся к тебе. Сейчас нам нужно исследовать. От исследования. Полным ходом. Опа! Только не говорите. Пожалуйста, скажите, что можно... Сволочь, ну почему? Вот ты где, здрасте. Опа! О! Нет, лучше не подходить к нему. Да, и тебе привет! А. Есть! Ключ-карта. Сколько нам нужно? А, мы можем использовать. Нам постоянно нужно будет добывать эти ключ-карты. Здрасте, мы в каком-то непонятном месте. Что, прям вот мы можем взять и поехать? Прям на лифте? На восьмой этаж? Мне кажется, почему-то, что то финал игры, потому что вот он, город. Я не знаю, что тут еще может быть. Здрасте. Есть кто? Ничего не открывается. Наверное, тоже будут какие-нибудь твари. Твари? Вы здесь? Дайте что-нибудь. Есть, есть, есть. Хорошо. Сейчас нас провизии, запасут. Здрасте. Как здесь роскошно, блин. Поднять. Жетон. Жетон тангура. клик -лента. Отлично. Все, мы сможем вернуться. Погодите, вот что нам нужно сделать. Хоп. Пройти сюда. Сейф открыть. Кучу всякого барахла. Очень полезного нашли. Давайте выйдем на балкон, посмотрим. Как здесь хорошо, ах О, мы на высоте чайка, даже выше Ой, Лучше отсюда не падать, я так думаю Что? Не говорите мне, что здесь есть зиплайн Нет, здесь нет зиплайна, это просто провода То есть мы можем вот так, вот так, вот так и на крыше А тут на крыше металлолом Слушайте, нет, это зиплайн Да, тут нужно зиплайн Но на самом деле мне уже нужно возвращаться, потому что я полностью забит Ты работаешь здесь? О, боже мой Поджидает мне тут они спауниться, да, походу? Так, вы говорили, что эти акулии голы можно использовать в качестве биотоплива. И это правда так. Слушайте, а может быть, все-таки надо миской это все делать? Здесь я с миской подхожу. А, да, и правда. Миска помогает нам забрать. Точно. А ведро можем наполнить? Ведро супа, да? Нет, не работает. Настало новое утро, к сожалению, идет дождь. Нам надо забраться вот сюда еще раз. Ау. Мы же сюда даже не пройдем. Давайте посмотрим. Вот какой прыжок у меня максимальный. Мне почему-то кажется, что я спокойно допрыгну. Особенно, если я научусь распрыжки. Такой понтовый, знаете, олдскульный распрыжки, как в старых играх. Нет. Просто рискнем. Оп. Давай. Есть. О, как это было страшно. Вот это паркур. Вот это Евгений Бесстрашный. Я клевый паркурщик. Я круче всех. Так, ну что, гоу. По зиплайну. А, смотрите, здесь есть еще этажи И мы можем их заюзать Очень может быть А как нам теперь-то отсюда? О, уф. Блин, это очень все рискованное Зачем так со мной игра? Смотрите, здесь ящик со хламом всяким кто тут за пропаганда у нас? Том Такседос Покупайте костюмы с Томом с Такседосом Короче, понятно А дальше-то мне куда? Нам надо забраться вот на это здание а Оказывается, что не все двери работают это далеко не факт, что если мы спустились на те балконы пониже, мы бы что-то открыли. Нет, не открывается. Ну, в принципе, здесь можем спрыгнуть. Там я вижу дуру в стекле. Окей, еще один ключ используем. Сначала на 11-й поехали. Неловкое молчание в лифте. Есть еще одна клейка лента. Теперь у меня их три. И мы сможем залепить, наконец-таки, тот электрический счетчик. Ну, здравствуй, дверь. Почему? Почему здесь... Ага, тайник с готовым картофелем. И еще один жетон. На 13 этаж пошли. Кстати, давайте проверим, насколько наше блюдо нас будет восстанавливать. Смотрим. О, белиссимо. Смотрите, я как будто комнатное обслуживание несу блюдо прямо в постель. Или в туалет. Что, никто не будет кушать блюда? Ладно, вы ублюдки, значит. Позвольте, кто заказывал это блюдо? Все апартаменты пустые, опять заказали и убежали. Погодь. Это уже... Мне уже не нравится. Берем. Мачете. Разрубаем. Кто здесь? Кто? Вот дырка еще одна. О, блин. Кожа есть. И титановая руда. Прекрасно. Я что, без воды пошел? Ай. Глупыш. Глупыш Евгений. Вот еще один жетон. Где-то здесь. Монстр. Монстр. Вы слышите? Оно ходит где-то тут за стеной, но я не знаю, что это. Что неужели никакого выхода на крышу? Разве что матчета использовать? Матчет? А, нет, стоп, вот он выход. Как я его не заметил? Это уже в противоположной квартире, как раз таки А, видите, как здесь сделано? Здесь такие стекла специальные. Хорошо, мы можем уже здесь ходить. Что-то тут интересненькое скрывается. Аккуратней. Фу, мне как-то помню снился сон, как я вот по этим кондиционерным блокам прыгал вниз с большого здания, очень страшно было. Ненавижу высоту. Так, здрасте. Можем заюзать этот диплайн и подобраться ближе. Короче, нам нужно в эту башню. Это главный командный центр. Там мы, скорее всего, найдем новые координаты. Смотрите, а причем, мне кажется, мы можем и обратно, да, таким образом. О, нет! Как я тебя не заметил? Это еще до крыса. Ладно, здесь просто крысы. Мы уже знаем, как с ними работать. Так, собственно, вот у нас здесь дырочка. Заходим в эту дырочку. У нас скоро закончится вода. Надо валить отсюда. Прям срочно причем. А как? Ой, я лоханулся. Ой, я сейчас сдохну нет, вон нам туда же надо, блин Убежали А, нет, все Какая обида, досада И домой не добежать Черт, где лифт? Что? Отсюда никак не выйти Что это за огромный общественный туалет? Не может быть такого, что здесь нету лифта Думай, Евгений, смотри внимательно Мы не можем подохнуть вот так Здрасте, лифт Нажать Подохнет, мразь Мразь! Есть. Ладно, не будем сейчас ее трогать. Ты едешь ко мне или нет? Прошу быстрее. В самый низ. Ой, нам еще бежать и бежать. Выход. Так, мы вышли. Теперь в какую бы сторону нам пойти, я уже и не помню. Значит, мы вот отсюда. Да. Отсюда. Вот сюда нужно. Ой, я медленно коцаюсь. Ой, я медленно коцаюсь. Сейчас все просру. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Лайфхак должен быть какой-то. Только не ты еще. Так. А я всего лишился! Погодите! Давай добивай, добивай лежачего. Молодец! Делай это, давай. Что сломается печь, не дай бог. Нет, не сломал. Блин! Эйзи плайна нету. А предметы я нашел, они читаются? Да, они все еще здесь. Сволочь. Ты стоял и смотрел на это. И никак не помог номер один. Как ты мог? О боже бой. Мне дурно. Значит нам нужен... Как много всего нужно. Ладно, мы восстановимся. Все будет хорошо. У нас есть топор. Нам нужен крюк. Готово. Нам нужна лопата. Готово. Конечно же лук. Есть. И стрелы. Нужны перья. Вот перья. Раз. Два. Хватит Ты думаешь, игра, что я сломаюсь? А вот и нет Ой, еще зиплайн придется делать заново дереву Так, значит, блок для зиплайна готов Окей, okay, это мы восстановили Блин, столько было жратвы Что? Что это? А, мы можем... То, что мы делаем, это зиплайн, который мы можем ставить Вот так, пусть будет Так, давайте наловим кучу рыбы нам надо готовить. Ну-ка, а если уйти прям вот далеко, пока я ловлю рыбу? Вот так вот я ухожу. А, так нельзя. Давайте половим вот отсюда. И вот мы идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Вот это рыбешка мы сейчас вытащим, кажется мне. Оп, сырая сельдь. Говна кого-то поймали, а здесь? Мы можем откуда угодно ловить рыбу. Сырая телопия. от городской суеты? Возьмите рыбалку с собой в мегаполис. Ловите прямо на помойке. С помощью нашей специальной удочки, которая ловит рыбу, где бы вы ни находились. В клубе или в туалете. Наша удочка поймает рыбу абсолютно везде. Конечно, не нравится мне то, что я порчу вот эту местную красоту, но мне нужно немножечко деревьев. А то совсем мало досок. А, кстати, мы открыли еще один проход, другой. Здесь можно спокойно ловить всякие ништячки. Что ж, настало, несомненно, прекрасное утро. Давайте теперь вернемся в то здание. Посмотрим, что мы там упустили. Ага, значит, мне нужно вот это здание. Нужно попасть каким-то образом туда. Ага, вот она. Вот она, дверь заветная. Открывайся. И всего чё, Че, четвертый этаж только? Хм. Есть кто? Что это? Почему? Почему свет и... От, от кого? Ммм, угу, вот оно, окошко заветное. Как-то нам надо повыше забраться. Сейчас, вижу, вижу, вижу. Ага. Продолжаю видеть. Все еще вижу. Вот этот корпус. Как-то нам теперь надо обязательно сюда пробраться. Ох, здесь ресов дохренища. Оу. Никак. Здесь просто тупик. Давайте попробуем спрыгнуть. Посмотрим. Блин. Здесь, мне кажется, каким-то образом можно хитрить. Как когда я со прыгал. Здесь еще сейф. И, к сожалению, никакого выхода на крышу. Смотрите, я... Проник в это офисное здание. Только с улицы. И здесь есть дырочка. Можно аккуратно высунуться и посмотреть, как же нам проникнуть на тебя. чертового здание. Мне кажется, нужно выйти еще раз вот на, сюда, на крышу. Вот, допустим, вот сюда. И прыгнуть вниз. Наверное. И тогда будет игра закончена. Нет, давайте еще на второй этаж. На 12 который. О! О! Боже мой! Боже мой! О! Сколько у вас здесь? Сколько? Одна. Остановись, зафиксируйся, прими. Зафиксируйся, прими, тварина, хотела меня убить Где-то можно было что-то заюзать, я видел Пока в панике прыгал, по-моему, что-то можно было, нет? Ага Вот оно, смотрите, картридер не работает Используйте лифт в зоне плантации И где же эта зона? Плантация под землей? Идем в зону плантации Что это? Записка. С тех пор, как перекрыли подачу воды в кабину, все было спокойно. Охрана все еще патрулирует территорию на своих смехотворных кольф-карах. И хватает любых питомцев, которые им подвернутся. Лодка почти готова, остался только двигатель. Мальчик думает, что двигатель для лодки можно забрать у них. Идея безумная, но может сработать. Даже не знаю, что это значит. А к чему это все? Погодите, а может быть можно просто зайти в эту башню? А вот здесь токены а аха, а -ха, ха Мы можем пианино поставить. Вот, есть, yes! рояль. Походите, мы можем пихнуть рояль? Обязательно. Дверь закрыта с другой стороны, ну конечно. Вот для чего это все. Цветочки всякие, можем всякое барахло, рюкзак сделать. А у меня больше нет токена. Но это любопытно. А, еще одна записка. Мы наконец нашли рабочий двигатель в одном из гольфкаров. Мальчик помог его вытащить, и мы отнесли его к лодке. Знать бы только, куда плыть. Мальчик постоянно об этом спрашивает, но я лишь надеюсь, что нам удастся отыскать сушу. Попробуем еще раз, когда снова встретимся Ханни. А, собственно, вот. А вот и плантация. Тут главное не лохануться и сдохнуть. Оп! Где ты? А, вон щиток. И готово. Все, пожалуйста, перестань. Пожалуйста, те прошу. Все? Бо! Не все. Лифт! Вот же он. Мы открыли. Мы, блин, открыли его. Прыжок. Не Вот этот тайминг. Что? Как? Как открыть его? Погодите, сколько у меня тейпов всего этих? Клейка-лента 7 штук. Блин, ну должно хватить. Если на все требуется. Ааа! По три? Просто дикая боль внезапная. Вон еще один щиток. Сделано. Здесь опасно будет прям. Оп! Раз. И. Есть, мы смогли. Но лифт еще, конечно же, не работает. Нам нужно еще вот здесь что-то зачинить. Раз, а давай быстренько. По мешкам с дерьмом. Есть, да, открылся. Сейчас быстренько прошарим эту местность. Во-первых, перестало. Больше не искрит нигде. Мы все сделали, мы прошли игру. Да, почти. Иди сюда, лифт. Что? Написано лифт. Но еще не совсем, да? Конечно же. Чертеж, теперь вы можете изучать электрический опреснитель. Лифт налево, погрузочная станция. Сейчас пока не надо, нужен лифт. Пожалуйста, где, черт, тебя дери лифт. Вот ты! Есть! Итак, нулевой этаж. Сейчас сразу нужно открыть дверь с этой стороны. Да. И на восьмой. Ну, здравствуй, здание. Я долго к тебе шел. Здесь полно токенов, это хорошо. Блин, стойте, погодите. Как нам туда попасть? Мы же даже не в этом здании. Но мы сможем пройти... А -а -а. Я все понял. Мы сможем вот здесь пройти. Идем, идем, скорее. Вот. Хорош. Прекрасно. Есть. Оп, прямо в окно. Здесь еще одна рояль стоит. Значит, нам нужно пробраться на верхний этаж. Окей. Okay. Вот он, этот самый высокий этаж. Где-то здесь должна быть дырка в окне. Вон она. Аккуратненько выходим. Аккуратненько. Ты здесь, зиплайн? Ты здесь, зиплайн? Ей! Yeah, ну что ж, полез наверх. В самый командный центр. А, ah, вот он. Че, можно? Он поднимается. Лифт поднимается первым. Это считается первым этажом. А хорошо, есть нулевой. Это мы сейчас, получается, откроем. Те двери. Воу Так, записка. Транскрипция. Нет, сэр, враждебно они себя не ведут. Просто поют. Похоже, что-то по-малайски. Можно попробовать водяными пушками. Да, сэр, я вооружен. Но если позволите, у нас нет причин. Нет, сэр. Да, сэр. Тули сказал стрелять, но не на поражение. А вот и ты. А вот и мы. Теперь давайте на второй этаж поднимаемся. Что у нас тут? Хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам. хлам. Записка. Спасательный круг, ножницы, бургер. Не знаю, что это такое. И очки плавательные. А то у нас есть. Теперь вы можете изучать... Большое хранилище, очень удобно, то, что нужно. Ах, как красиво. О, Евгений, спасибо за комплимент. Я знал, что ты считаешь меня красивым. Твою мать, Луна, что ты здесь делаешь? Сколько уже лет прошло? Я не с собираюсь вот с тобой чатиться. А мне и не нужны от тебя разговоры. Твой род должен быть занят чем-то другим. О, о, хватит, все, перестаньте ужасные намеки делать. Я не могу против больше это слушать. Больше, чтобы мои глаза тебя не видели. То есть, ты хочешь, чтобы я завязал тебе глаза? Моя любимая игра. Блин, ладно. Все. Так, продолжаем играть. Игра. Куда игра меня ведет? Игра меня... А, нет, не хочу тебя. Стоп. Это лестница. Я рискну предположить, что мне надо на этот купол. Да, попробуем. О, блин. С этого купола попробуем выстрелить в лестницу. Хрен. А, она даже не раздвижная. Ладно, походим здесь. Может быть, все-таки... Надо сюда стрелять, я не знаю, может быть, вот в эти вот. Нет. Зачем я сюда пришел? Крюк! Конечно же! Оп! Блин, нет, ну это я слишком креативна мысль, да? Или нет? О, боже мой, что за фигня? И причем обратно никак не вернуться. Типа я должен спрыгнуть, да? В самый низ. А, смотрите, какой красивый рассвет отсюда. Можно присесть. Попивать вкусную водичку. Давайте еще раз посмотрим, раз стало светлее. Что можно тут сделать? Ничего нельзя. Такое ощущение, как будто мы должны, не знаю, скрафтить джетпак. И подлететь. Думаю, сейчас стоит вернуться на плот. Погодите. Я должен рубануть чайку на лету. Но это рискованно. Я могу сдохнуть сейчас. Здесь не сдохну. Тихо, тихо, тихо, тихо. А, а. Аккуратней. Аккуратней. Давай. Оп. Давай. Чёрт! Будь ты проклятый чайка я промахнулся! Мы, кстати, с вами можем что-то новенькое изучить. Это большое хранилище и электрический опреснитель. Мы выучили уже все рецепты, которые только можно, кроме вот этого. Все, что связано с шерстью. Мы забыли остригать животных, которых мы встречали. Мы их просто убивали, да? Это вот эти вот, которые весело скакали. Давайте узнаем, что это за мега-хранилище. Готово! О! Его даже и поставить некуда Хотя нет, есть место Вот тут пусть стоит Вот это да, вот это я понимаю И, конечно же, давайте улучшим отель для чайки В Пиндюре рядом огромный рояль Вот Прекрасно. Ах да, чтобы еще было похоже на отель, надо сделать вот что. На случай, если вдруг тебе некомфортно быть в открытых водах, ты можешь всегда успокаиваться и смотреть на морское чудовище. Красивый пиксель-арт. Восхищайся искусственным бич Также посетитель нашего прекрасного отеля Всегда должен помнить, что в 12 свали А еще Wi-Fi не работает Друзья, если вам понравился этот видос То обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал Если вы здесь впервые, ставите доску своими Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать Новые видосы Также не забывайте про мой сайт press -e Где продается мой официальный мерч И мой собственный комикс Который я сам замутил Вот все здесь, все это бесплатно, заходите в Кайфаните. С вами был Юджин, друзья. Увидимся в новых видосах и всем пять.